50 штатов страха, Флорида, Дестино. Данные видеокадры были получены активистами надзора за полицией округа Майами, штат Флорида. Их подлинность не была подтверждена официальными источниками. Внимание, на видео запечатлено насилие и лишение человека жизни. Морена! Что за боже... Что это? Нет, не может быть. Ну, черт. Откуда эти звуки? Эй, Уилки. А, что? Уилки. Что? Что? Ты должен уйти. О чем ты? Ты должен уйти, тут небезопасно. Я не уйду, пока не найду Сопера и Марена. Ясно тебе? О, боже мой! Посмотри на это. Похоже на кровь. Господи! О, черт, черт! Это Марена? Марена, Марена. А ну быстро лечь на пол! На пол! Морды вниз, живо. Руки вверх. Поднял. Уилки. Уилки, давай, очнись. Уилки. Уилки, уходим. Эй, вставай. Уходим. Эй, спокойно. Где мой пистолет? Где он? Твой пистолет? Он здесь, вот он. Вот он. Давай, не бойся. Все, позади. Все, позади. Все кончено. Его больше нет. Пошли. Осторожно. Идем. Идем. Ладно. Не бойся. Ладно. Все нормально. Все будет хорошо. Идем. Да. Эй, ты как? Ну а с ней что? Хрен с ней. Супер, нет! Эй! Знала. Знала. Уилки. Ты? Моя мама убила тебя, чтобы я могла сбежать. Это не можешь быть ты! Я бросила тебя. Если бы ты осталась... Ты бы познала все страшные секреты древних знаний И смогла бы со мной побороться Но ты предала нас Их кровь Твоя кровь Моя кровь Наша кровь Бабушка сработала. Да, мой мальчик. Сразу.